Итак, дорогие друзья, мы находимся в магазине наших партнеров 220 вольт, в которых мы постоянно покупаем себе инструменты. Сегодня мы приехали купить себе мотокосу, которую мы используем для покоса травы. Выбор огромный, и магазинов, и продавцов, но мы покупаем здесь, потому что мы покупаем всегда от гарантии, работаем с этим магазином уже достаточно давно сейчас давайте пройдемся в него, чтобы выбрать то, что нам нужно. Пойдемте. Итак, как мы видим здесь огромный выбор мотокос и э, также здесь огромный выбор расходных материалов. И хотел бы сказать, что мы сегодня остановились на мотокосе Штиль э, FS 250. -й который является профессиональным инструментом, который мы используем в своих работах. Это самый, один из самых надежных инструментов, потому что те, которые класса по, пониже, они, к сожалению, непрофессиональные, работают гораздо меньше, а те, которые выше классом, они немножко подороже, поэтому эксплуатируются только для определенных условий. Итак, мы уже выбрали Матекосун, мы ее оплатили, вот их паспорт. Мы ее уже погрузили в машину, поэтому мы вам покажем, мы вам покажем уже то, как ее собирать и то, как ее использовать в работе. Итак, поехали на участок. Дорогие друзья, мы выбрали себе Мотокосу Штили С 250. Это профессиональная коса. И сейчас мы посмотрим, что входит в его комплектацию. В первую очередь, хотел бы обратить внимание на то, что в комплектацию входит инструкция по эксплуатации. Это очень важная книжка, потому что если не пользоваться ей, а многие ей не пользуются, то тогда вылетает и мотокоса, и все, что к ней прилагается, и расходка, и летит, и ломается. Поэтому в первую очередь прошу обратить внимание на инструкцию. Также мы покупали косу в полной комплектации, поэтому мы сейчас посмотрим, что в нее входит уже по элементам. Итак, в первую очередь, это сама мотокоса. Вот мы... Видим ее здесь. Давайте ее разберем. Также видим кожухи. Также видим мы ключи и головки, крепеж головок. Дальше ручка. Сама, да? Также идет у нас ручка для того, чтобы ее брать. Вот она. Здесь мы видим головку от мотокосы вот она у нас профессиональная, штильская и также видим ремни вот и соответственно это для диска вот такая у нас комплектация мотокосы сейчас мы ее соберем и посмотрим как она у нас заведется и что с ней надо будет дальше делать поехали Итак, дорогие друзья, используя инструкцию по эксплуатации, мы собрали мотокосу. Значит, что мы сделали? Мы собрали ручку, соответственно, закрепили все, затянули. И, честно говоря, я уже выставил расстояние конкретно под себя. Значит, как оно выставляется, вы прочитаете в инструкциях. Также мы для ремня восстановили крепеж, также креп его закрепили. Дальше мы восстановили кожух. Для безопасности обязательно. Да, также вот там вот мы смотрим У нас есть нож Вот там, да, который мы тоже установили Вот, и установили Шел в комплектации Нож и шла головка Но мы работаем ножом Потому что косим траву много И поэтому мы установили этот нож Дальше мы ремень Выставили этот ремень на одну сторону Значит, почему-то он все время идет перекрученный Во всех мотокосах Но мы его сделали правильно его установили ремень выправили я установил его под себя значит и обязательно не забываем про защиту значит защита для глаз идет здесь вот такая но я такую не использую ребята с которыми я работаю в нашем коллективе такую не используют мы используем такую маску она хорошо защищает также мы перевозим бензин в вот такой канистре уже разведенный его хватает надолго и использую вот такие вот перчатки, значит, очень хорошие, я их как бы не рекламирую, но говорю, что в них очень удобно работать и в жару, и в любую погоду, потому что, во-первых, они не скользят, они прорезинены, во-вторых, они отчасти амортизируются, если где-то какие-то там вибрации происходят, они происходят постоянно, руки устают поменьше. Вот, и себе сегодня я вот сделал такой подарок, и всем своим ребятам я также вот такие перчатки, очень хорошо работает Итак, у нас мотокоса собрана вот она в сборе все подготовлено и теперь мы ее начнем тестировать смотрим дальше сами оцениваем давайте пошли ее тестировать